Да, вот, допустим, если я буду молиться на улице, я достану. Но ну, это дикость как бы, ну, все, было такое, что даже я, ну так случалось, что я не усп... ну, у нас есть определенное время, да, когда надо молиться. Мы там с, с другом опаздывали и остановились на, на трассе там возле магазинчика ночью, Стали там в уголке и молимся, и видимо хозяйки, выход... вышла хозяйка магазина, увидела. Начало кричать там чуть ли сейчас полицию вызову, что вы делаете. Давай, что ты так? Это бежишь, а да. Мне было 30 лет, когда я принял вам семь лет назад. И сон такой, бежишь, а не можешь догнать что-то. Вот оно на месте такое. И вот и постоянно душа в этом поиске приключений. И мне казалось, что я найду в чем-то насыщение, заполнить вот эту пустоту какую-то душевную. Я думал, я найду там в рыбалке, в, в каком-то хобби. И вот я принял ислам, и я получу вот это, знаете, вот это насыщение. Какое-то появилось спокойствие. Я как бы все, я вот целостный, я вот нашел себя. Ну, да. да, я занимаюсь, у меня хобби, вот видите, даже чемпионом Молдавии по рыбалке был, и, и сейчас стремлюсь к этому там, да, то есть какие-то есть хобби там, еще что-то хочется, еще и лыжи люблю, и то есть эмо, за эмоциями никто не мешает мне идти, но у меня уже спокойно, я, у меня душа, все, она, она вот нашла свой приют. Чисто с меркантильных точки зрения у меня появились шиншилы. Я как бы хочу посмотреть, хочу куда то ну, И мне нравится, мне нравятся вообще животные. Ну, к сожалению, такая патовая ситуация. Вроде нравится, а вроде для шкурок выращиваю. Во время Рамадана, ну, мусульманин... Э, Должен стремиться вести себя хорошо, поменьше совершать грехов, отдаляться от этого всего. Не пьем, не кушаем. От рассвета до заката. Мы не пьем, не кушаем и ходим вяленькие. <сؤال> <сؤال> В исламе, что запрещено, вообще это песчинка из всей жизни. Что думаете, я куда-то не хожу? Да, я, ну, не хожу на дискотеки, не пью спиртное, не курю, не знакомлюсь с девушками так. Я не могу, да, с девушкой там. Привет, привет, жить так Нет, ты женись сначала, а потом живи, как не встречайся. Как хорошо, что вот, ну, вот как у меня сейчас есть, что я вот не иду там на дискотеку, а иду ночью, вот никто же этого не видел. В три часа ночи мы идем в мечеть, у нас молитва ночная, да, люди стоят, молятся. Их туда никто и палками не гонит. И они же могли сидеть сейчас где-то там курить, пить или что-то там, еще что-то делать. А они идут в мечеть, их туда что-то манят. Я там пошел на дискотеку, думаю, ну, я вот сейчас пойду или там выпью, да, я выпью, я кайфану и вот оно мне станет хорошо. Утром проснулся, какая-то ненасыщенность. И опять бегу за этим. Ну все, давай вечером сейчас выпью, вот поеду туда, чем-то там как Да, дадим, ух, жару, и мне насыщу свою душу. Нет, не происходит. Я вот бежал, бежал за этим, бежал, ходил туда, то... Я хотел получить, отдав в жизни что-то, насыщить свою душу, но вот это все мне не давало этого насыщения.